Достаточно сухо задействую. Не очень густо. Чуть-чуть добавляю жидкости. Жидкость у меня тройник. Тройник это лак, масло и разводитель. У кого нет тройника, может взять и чистый разводитель, а у кого нет чистого разводителя, даже обычное масло, даже масло в подсолнечное или оливковое. Ну, конечно, лучше брать хорошие материалы. Краски такое количество, что, видите, приходится ее втирать. То есть это не очень влажная субстанция. Определенным образом я Действую кистью, стараюсь действовать так, чтобы распределение краски произошло благополучно. И бирюзовенькое. Берем бирюзовый и вписываем в, наш... в нашу королевскую голубую. От того, что здесь королевская голубая и здесь королевская голубая, появляется единство следы. Небо дает рефлекс на бирюзовую воду, солнце просвечивает бирюзовую воду и дает некоторую желтость. Начинаем нарезать нарезать эти морские кромки, которые подобны горному пейзажу. Кисть у меня с длинным ворсом, посмотрите, ворс длинный, дает возможность сбрасывать большее количество краски, чем короткий ворс. Она плоская и раздавленная, да, ну то есть как бы плоская кисть, но в профиле она прямо тонкая. Вот это нас очень устраивает. Охрочку можно добавить в самый свет, светлые партии любят густую краску, поэтому где у нас самый свет, пользуемся густотой. Вы видите, что можно кистью вперед двигаться и кистью обычным образом и вперед. Все линии имеют вогнутый характер, то есть лодочный характер. Буквально натаптываем, натаптываем облачка. Сверху они более читаемые, к низу тают. И здесь небольшие. Вот, всматривайтесь в идею моря, в идею волн. И потом появятся и более сложные задачки для вас. Пенная нахлобочка. Очередная. Вот. Но ну, я думаю, как учебная задача решена она. Так что всматривайтесь и изучайте море.